Приветствуем, вот к нам приехала сегодня сувенирка Две коробки вот таких вот ручек Упакованные в маленькие коробочки Это ручки из бамбука Их особенность в том, что это качественный бамбук Который не расслаивается И эта сувенирка, она рассчитана под гравировку То есть лазерным станочком тут можно нанести любые надписи Главное, Качественные ручки Вненная система с прокручиванием Чтобы... Пользоваться ей. И стержень заменяемый. Сейчас главная проблема производства в том, что из-за коронавируса большое количество предприятий в Китае закрылось. И подобрать стержень к ручке становится проблемно. Особенно если нужно сделать качественную ручку, которая не разваривается после нанесения на нее гравировки через неделю. Потому что если бамбук неправильно высушить, он начинает трескаться. Ручки есть, естественно, с разной фактурой бамбука, с разным цветом и с разным цветом металлических става. И еще от производителя пришли вот флешки. Флешки находятся в таких упаковочках, тоже бамбуковых. Это тоже сувенирка. У нас три цвета основных. Видим, фактура бамбука разная По-разному подготовлен, прокрашен В чем их особенность? Сюда носим логотип компании Сюда носим какое-нибудь пожелание И на саму флешку Можно тоже награвировать С флешками какая есть проблема? Очень много чипов памяти Внутри флешек идет с отбраковкой Либо с нереальным размером И может быть всегда ситуация в лучшем случае это низкая скорость записи у флешки. Кстати, на магнитном креплении. В худшем случае ваша флешка будет либо не того объема, либо не будет работать вообще. Что китайцы очень часто любят. Написано 32 гигабайта, а на деле 32 мегабайта. Все флешечки мы проверяем. Работаем с качественным заводом. Можно, кстати, заказать плохого качества, если дарить не партнерам, а конкурентам. Но ну, вот такие вот приколы у нас сегодня из Бомбука приехали. Сувенирка всегда полезна, потому что партнеры требуют, вы как бы в сад в суд получаете. Ладно, с вами был Сергеевич, компания Алисазия. Удачи вам. Не закрывайтесь. Коронавирус не пройдет.